Всем привет! С вами снова интернет-магазин «Водолей» и сегодня мы поговорим о водоснабжении загородного дома или дачи из колодца. В принципе, мы с вами рассмотрим три варианта, как нам можно получить воду в автоматическом режиме, то есть полностью жить обычной загородной, городской жизнью загородом. И три варианта у нас в один ролик не поместятся, мы их разделим на три этапа. Первый этап, самый простой и дешевый, это водоснабжение с помощью поверхностной насосной станции когда мы используем насос, который имеет уже бак 24-50 литров, и реле давления на включение-выключение насоса. Единственное его ограничение – это глубина, с которой может всасывать сам поверхностный насос. Она составляет не более 8 метров вертикальных, естественно, но в максимальной рабочей точке. То есть, если вода у вас находится изначально на 6, но планируется, что при откачке может опускаться глубже – Подумайте над этим и обязательно выберите, возможно, другой вариант. Второй вариант – это использование погружных насосов при большой глубине или небольшой, но желание жить комфортней и заниматься меньше этими всеми насосами, а просто жить и пользоваться – это погружные насосы, специально разработанные для колодцев и или имеющие встроенную автоматику или выносную отдельную. Эта группа насосов э, началась с компанией Grundfos, которая произвела на свет насосы Sb и Sba, специальный колодезный насос, который имеет встроенную автоматику Sba и Sb без нее. Характеристиками, отличием этих насосов, в принципе, вот этого класса насосов, является то, что они имеют небольшой напор, 35-45 метров, но большую производительность до 6 кубов. И точка, в которой мы... Производим потребление, позволяет нам спокойно создавать давление там, в диапазоне от 2 до 3 атмосфер, при этом разница в производительности будет от 0,6 куба до 3 кубов, а потери в давлении совершенно небольшие. И третий вариант насосов это обычный погружной колодезный, опять же не скважинный насос, который имеет уже больше напор э и может компоноваться обычной классической системой управления, которая будет включать в себя расширительный бак, э реле давления не по потоку, а именно по давлению. Это мы разделим на три части. Сегодня, первая часть, сегодня мы рассмотрим погружные насосы, колодезные с автоматикой или без нее. У нас сегодня здесь насос слева 1100 Вт, 45 метров напор, 6 метров кубических в час максимальная производительность. Это именно колодезный насос для управления по потоку. Здесь у нас две автоматики, ИБО пц 16 имеющий бак расширительный, примерно 600 мл. И эталотехника Бриотанк, точно также имеющий дополнительный расширительный бак для гашения гидроудара. Принцип работы этих реле состоит в том, как и реле Грунтфос ПМ-2. Нижнее давление при падении его, то есть вы открыли экран, давление падает, насос подается команда на включение, а выключение происходит по потоку. То есть когда вы кран закрыли, поток уменьшается, скорость и останавливается, насос выключается. Поэтому нам не подходит насос с напором 80-100 метров э, под управление такой автоматикой. Он остановится, создав в конце своей работы давление порядка 8-9 или может 10 даже атмосфер. Все нужно рассчитывать. Э, нужно считать. Вот. Эти насосы отличаются большим напором по сравнению с дренажными. Дренажные обычно сюда не подходят. Имеют нижний забор, кожух охлаждения, двигатель там внутри охлаждается, перекачиваемый водой. Выход... 1 дюйм или дюйм четвертью и подается вода наверх. Устанавливается на тросе, за ушки подвешивается, трубой или шлангом подается наверх, приходим в дом, в доме устанавливаем блок автоматики и разводим по дому. А на этом, в принципе, все. Если мы берем вариант грунтфос SBA насос, то никакой дополнительной автоматики или баков расширительных, как же и так же, как и здесь, там даже вот этого блока не нужно, он встроен прямо в насос, нам не понадобится. Все уже продумано. Этот вариант, как я называю, для девушек и стариков. Взяли с коробки, опустили вниз в колодец, на шланг подвязали, подняли наверх, краник поставили, все, пользуемся. То есть самый простой вариант водоснабжения. И самое главное, полностью отсутствует звук в доме. То есть у вас звук только движение воды по трубам или рлющийся из крана. Тишина, спокойствие, не требуется никакой настройки. Встроенная защита от сухого хода здесь, здесь, помимо лягушки, которая имеется уже на насосе. Поэтому, если даже насос заклинит, автоматика его обязательно выключит. Из обслуживания этих насосов требуется только раз в сезон промывать сеточку, чтобы она не засорялась. И, ну, естественно, смотреть, чтобы его просто не унесли с вашего участка. Ну, если у вас такой проблемы нет, значит просто живем, пользуемся и радуемся жизни. Подключение может, как я и говорил, осуществляться или шлангом, или трубой полиэтиленовой, как вам удобнее. Можно хоть полипропиленом. Вариант только подать отсюда, не заужая, естественно, диаметр, в дом, в зависимости от того, сколько употреблять собираюсь Если объем потребления большой, то и трубу желательно поставить побольше. Если объем потребления маленький, ну тогда уже ужимайте, как хотите, до 25 мм или менее. Но, опять же, без фанатизма. Должно быть все в меру. На сегодня... Про погружные насосы для колодцев у нас все. Если какие-то вопросы остались, или мы что-то не захватили, мы это добавим потом. Оставляйте свои вопросы внизу под видео, комментарии. Будем рады вам. Всего доброго, до свидания.